а Алло, босс. Очистить дом Том Пабо. Это же самый опасный злодей в мире. Заткнуть свой рот. Ну ладно, ладно, босс, я все сделаю. Алло, босс, я проник в дом Том Пабо. Босс, до связи. Раб, весь дом. Же у него половая тряпка. В вот же она, туалете. Вот она. Теперь я смогу обчистить его дом. Кончу. Пора вытереть пыль. Я к вам папу. Может она здесь? Вот она! Как я и думал. Пора браться за уборку. Сабос звонит. Алло, босс. Я обчистил его комнату. Да-да, до связи, короче, босс, да. Пора браться за посуду. Нора Ной, Нора Ной, Нан Посуда, Посуда. Ага. Кажется, босс звонит. А да? Да, я все обчистил. Я... Я вымыл весь дом, все полы. В смысле надо было все украсть? Вы же сказали мне в... обчистить весь дом. Босс, босс, я... я... вас неправильно понял. Что, валить отсюда? Том Пабло уйдет. Хорошо, босс. Хорошо. Кажется, босс меня точно убьет.